Здравствуйте, меня зовут Сергей Ульянов, я главный врач стоматологической клиники «Доктор Ульянов». Пациенты часто спрашивают, что такое керамические виниры. Так вот, сегодня поговорим о них. Керамические виниры – это накладки на зубы, которые э, делаются для коррекции цвета и формы зубов. Изготавливаются они в зуботехнической лаборатории с помощью технологии сканирования, каткам. Фрезерные станки выпиливают э, из заготовок керамические накладки, которые в дальнейшем устанавливаются на зубы в клинике, что обеспечивает долгосрочный, стойкий результат сохранения вашей улыбки на долгие годы.